Говорят, что войны выигрывают лишь те, кто знает и уважает противника. Другие полагают, что для победы нужна стратегия и решительный лидер. Война — это коварство. Битвы лучше вести из тени. Только воля и чистая сила приведут к безграничной власти. Чем забудь про все это. Получаю удовольствие. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Тихие жонгхи древней гробницы. Что в ней хранится? Кто в ней таится? Каждые яды, зомби во мраке! Древнее зло, пауки и вурдалаки! Рыцари смерти, злые поганища! Высится в небе мертвых пристанища! Тот, кто повергнет ужасных чудовищ, Получит в награду гору сокровищ. Накс Рамоса. Приключения в Хардстоун. Гоблины и гномы! Гоблины и гномы! Их запрещение каждому знакомы! Они красивые в ракеты, вины, Стать видно реган! Ты слышишь этот грохот и ветра жуткий вой? В горящих недрах рыщет зло под черную горой! Пламя вулкана, дыхание дракона! И боится их И тот, кто сунется сюда с Смельчак Или полный псих Черная гора ждет приключения. всех краев героев ждут! Что в честной битве славу обретут! <свят> Здесь рождаются легенды! Кто из этих претендентов истребит чудовищ? Удивив весь мир кратным подвигам и злату! Попугай несет пирата! <свят> На большой турнир! обыскали все склепы в Наксрамосе И каждый уступ на Черной горе Но миру снова нужны герои Ведь зло не дремлет Впереди испытания Смертельной опасности А еще древние храмы Полны сокровищ и ловушек Нам нужны добровольцы Исследуем вокруг и я зову про нас узнали таким да! рассказать тебе страшную сказку. О богах из пучин и Древний хаос дал им сил пробудиться из могил. Голоса их звучат в унисон. Их речи сочатся рядом. Их слова с две тысячи клинков. Никому не убежать, не укрыться от их взгляда, не щадят они, ни братьям, ни врагов. Впрочем, это не лица вам в кошмарах только снится. Пробуждение древних такого.